Смотри, я сейчас его применю. Шерсть. Теперь мы можем собрать сколько угодно овечи шерсти. А еще я подумала. Если соединить этот навык с Едом, враги ко мне не подойдут. Скажи одно. Но теперь я к тебе не подберусь. А, что, помогите! Сама я отсюда никак не вылезу.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 С шегуры все будет хорошо. Погода становится все напористей. Что напористый? Как неожиданно! Вы так не считаете? Должны же быть хоть какие-то рамки приличия. О, пожалуйста, будьте нежны. Ты Ток... собираешься вступить в клуб Такиты? Нет. Да не любишь дайвинг? Не то чтобы не люблю, просто. А что тогда? Я закончил старшую школу для мальчиков. Хотел держать дистанцию. Правда? От кого это? Как сказать? Это всех этих мужских сборищ! Прошу. А, прости.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 Так и победить можем. Но вас здесь только трое. И яблоко ведь недавно нападала на учеников. Это а не о тебе, глупая лиса. <смех> и паук брезгливый. И я тебя укушу. Это не похоже на сложную работу. И близко не похоже на правду. Эй, ребята. работает сообща. Слушайся. Полагаю, он и правда лидер. Рис выдает. Вот так добрые люди. Такого количества должно хватить на зиму. Смотря на них, само есть захотелось. Держи шоколадку, только не подведи, если враги появятся. Я против. Чуть дальше нас находится скалистый обрыв, видишь? Ничего не знаю, я против. В чем дело, Сак? Ты не хочешь туда идти? Я не играю в хоррор игры. И не смотрю фильмы ужасов. А знаешь почему? Они жуткие! Ты будто рисуешься этим. Протестую, я с этим совершенно не согласна. А вот и зря. Как бы ты ни увеливала склонности у вас схожие, так что вполне одного. Что-то я не пойму. Какие еще склонности? Все присутствующие чувствуют Эрос. Компьютеров так устают глаза. Этого можно избежать. Попробуйте. Думаешь, такой новичок как я сможет? Господин Тойя, когда его величество видит кого-то сильного, ему не терпится сразиться с ним. По правде говоря, нам это тоже не по душе. Ясно. Поэтому дайте ему как следует, и даже не думайте сдерживать силу. Не-не-не-не-не, он же ваш король. Участник, в анкете попросивший не метить ему в голову. Он и правда пришел сражаться? Чаранко и его кулак водостока, бубнящие камни. И почему меня сразу освистали? Ой, это же Геннесс, герой класс С. Он сверхполезен в опасном современном обществе. Танако, ты тоже умеешь работать на компьютере? И что ты умеешь? Расскажи нам. Пыль непробиваемый. По-моему, это самый дурацкий способ использования ноутбука. Эй, ты, смотри под ноги! Сдвинула. Извращенец! Что? Постой! Эй, погоди! Че? Да что не так? <связанная> Сыграй эту штуку и беги! <связанная> Чёрт, там хана! Ой, Эй, у нас правда никакой... будут Проблемы?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 Зачем я пою эту жуткую песню? ну короче, переработала. Заберись, рябка, чего ноешь? Смотри на Чи, как она картошку читает. Окей. Что ж это подоспел. Ого, ништяк. Это моя работа. не норм. А что мы с остальным-то делать будем? Не сам, меня все мази. Приятного мне аппетита! Слушай, что другие говорят! Вкусно! Какая вкуснятина! Прям вообще вкуснее всего в мире! Настолько! Бананы вообще! Вкус. Спасибо, что позволили какао остаться с вами! Надеюсь, она не доставит вам хлопот! Конечно! Я только рада, что она с нами. Ого, Шигура ведет себя как взрослая. Мы должны следовать ее примеру. А? Ху -ху. Надеюсь, какао доставит вам слишком много проблем. А? Слишком много? Нет, Чокола, ты должна была сказать не слишком много. Разобьем здесь лагерь лаборатории Кеды. Все наши мужчины тоже хорошо выглядят. И правда? Так необычно видеть Юкимура в плавках. Под летним солнцем бледная кожа Юкимуры прямо таки сияет. Да. Как будто он. Юкимура, ты слишком бледный. Похож на светоотражатель. Всем привет, ребят. Спасибо, что посмотрели видео полностью. Не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, подписываться на группу ВК и на Инстаграм. Там много аниме-годноты.